Привет всем! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы рассмотрим настройку реле-давления для насосной станции. В нашем обзоре насосная станция IBO, Jet 100 с чугунным корпусом. реле давления вынесено вперед, манометр также здесь. Откручиваем реле, крышку, получаем доступ к управлению. Большой болт отвечает за давление включения насоса. Маленький болт отвечает за давление выключения. Точнее, не конкретно за давление выключения, а разницу между давлением включением и выключением. Заводская настройка этого реле и, в принципе, любого другого составляет 1,4 атмосферы давления включения и 2,8 давления выключения. Для того, чтобы произвести какие-то манипуляции по увеличению или уменьшению давления первого и второго, вам необходимо производить вращение этих болтов зажимных. По часовой стрелке, зажимая болт, мы увеличиваем или давление включения, или разницу. Отпуская мы их уменьшаем, давление включения или разницу. Задача, к примеру, стоит увеличить давление включения до двух, выключение до трех. То есть, чтобы насосная станция включалась на две атмосферы, а выключалась на три атмосферы. Для этого отпускаем болт дельты, то есть отжимаем его в спокойное состояние и болтом большим, зажимаем его, чтобы с 1,4 мы поднялись до 2. Все манипуляции будут производиться только запуском насоса и проверкой. То есть по манометру есть вы открываете экран, смотрите, давление падает. Раз, на каком-то давлении включился насос. 1,8. Мало. Делаем еще пару оборотиков. Смотрим. Раз, там 2,1. За много, чуть-чуть отпустили, двойку оставили. Теперь выставляем давление выключения насоса. Зажимаем этот болт, то есть крутим по часовой стрелке. И опять же, включением-выключением насоса проверяем, на каком давлении насос будет включаться выключаться. Как только мы достигли 2 включения, 3 выключения, наша настройка закончена. Точно так же вы можете уменьшить или увеличить по вашему требованию это давление. Единственное, что полностью отжав этот болт, соответственно уменьшив дельту, до нуля как бы в любом случае мы сведем максимум на пол атмосферы то есть разница между давлением включения меньше чем пол атмосферы быть не может то есть даже если у вас он полностью откручен то давление включения допустим будет два два с половиной выключения вот поэтому меньше этого вы не сведете чем больше дельта в насосе тем больше воды находится в самом баке при дельте то есть в давлении включения 2-4, то есть при дельте в 2 атмосферы, у вас будет бак заполнен наполовину, 50%. При дельте в одну атмосферу в баке будет 25%. Поэтому чем больше дельта, тем больше в баке будет воды, тем реже будет включаться насос. Ну или просто поставьте бак большего объема. С вами был интернет-магазин Водолей. Мы рассматривали регулировку реле давления. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.